Всем привет! Сегодня я вам покажу и расскажу, как заказать новые монеты, которые только вышли или которые вышли раньше на сайте Национального Банка Украины. Для начала мы заходим на сайт, ссылочка на него будет в описании. Допустим, мне интересны монеты с недрагоценных металлов. Я выбираю. Монеты из нендерогативных металлов э, У меня очень долго грузится Вот загрузилась Монеты с недрагоценных металлов Тут мы видим огромнейший выбор э, Юбилейные монеты Тираж которых составляет миллион штук Номиналом 10 гривен Также вот интересная монета Чернобыль, Ведро, Джиня Кинь Прожевальского очень интересная монета. Цена 104 гривны. 2021 год выпуска. Тираж 20 тысяч штук. Монета очень красивая. Но ее я себе пока что покупать не буду. Я уже заказал себе монеты. И покажу как они пришли. Как были упакованы. И какие пришли монеты. Но это ребята по поводу монет с недрагоценных металлов еще также есть здесь биметаллические монеты тут биметаллических монет три штуки и они все из драгоценных металлов серебряные монеты загрузили серебряные монеты их тут выбор такой нормальный целых 10 штук очень интересные есть монеты вот э, Маджибиска в Алкудляри. Давайте посмотрим, что это за монета. Очень интересно увидеть ее фото приблизить. Ну вот я смотрю в капсуле она находится в футляре выглядит очень очень красиво. Вот такая вот монета Маджибискафортец 10 гривен серебряная. Очень красивая такую монету я конечно себе хочу. Но цена 1832 гривны. Давайте, ребята, покажу, как же заказать монеты. Допустим, я хочу заказать, опять же, возвращаемся, монеты с недрагоценных металлов. Так, давайте, пожалуй, закажем монету э, на варте життя. У меня эта монета есть, но я покажу для примера, как это делается. Нажимаю «Купить сейчас и зараз. Вот такая у нас здесь картина. Я нажимаю оформить заказ. До сплаты 10 гривен. Цена этой монеты равна ее номиналу. Нажимаю оформить заказ. Далее, ребята, вы проходите процесс оплаты. И все. Вам потом придет на email, когда вышлют. Высылаю довольно долго. У меня этот процент занял 2 недели, так что не переживайте. Вам обязательно вышли. Теперь смотрим, как же выглядит посылка, которая придет вам на почту. Ребята, итак, вот мне пришла посылочка моя. Шла она около двух недель. Давайте ее вскроем. Она пришла вот в вот таком вот пакетике. Сейчас откроем. Так, ребята, тут внутри вот такая вот пупырка в пакете. И сами монеты упакованы в вот такую пупырку. Так, тут их два две упаковочки. Давайте раскроем аккуратненько, посмотрим первую. Такая, ребята, у нас первая монетка выпала. 100 роки в украинской дип дипломатичной службе Министерство законодательных справ Украины очень красивая монетка. Так, идем дальше. Вторая монетка. Это у нас украинский Державный банк 100 рокив. Также Прекраснейшая монетка. Тоже в капсулке. Следующая монета. Это 2 гривни. Ага, тангел крымский. Очень хотел эту монету я. Красивая очень. Ее у меня 3 или больше штук. Также такая же монета. Еще одна. И также, ребята, еще одна. Четыре штучки я их заказал. Очень они красивые. Давайте переходим к второй упаковочке. Очень легко, хорошо открывается. И очень качественно упакована. Эта монетка, ребята. 100 лет создания украинского морского флота. Прекрасная. Еще одна монетка. Такая же. Я заказывал, старался каждой монетке в двух экземплярах. Ребята, очень хорошо упакованы. Вот такая следующая монета. 100 лет воздушных сил Украины. Монета, посвященная воздушным силам Украины. Давайте вскрываем далее. Ребятки, следующие монеты Это пограничная служба Украины Также в двух экземплярах Ребятки, также монеты День памяти защитников Украины Такие вот красотки В конце распаковки пересчитаем Сколько всего монет И еще вот две Монеты День украинского добровольца Тоже 10 гривен Давайте ребята пересчитаем Сколько у нас монет Две 4 5 6 9 10 дисиуликов и в капсулах 16 монет в общей сложности очень доволен я свои покуп дошли они в ценности и сохранности эти монеты огромное спасибо Национальному банку украины ссылочка на их сайт будет в описании Спасибо вам, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на группы в разных соцсетях. И всем до новых встреч!